Всем приветствую, я Мисс Роклиса 2DSK да, сегодня я хочу э, заснять э, решение куда это делаешь? А, вот. Решение ошибки 0xC000007B Ее решить очень легко простым способом Заходим, э, сейчас переходим по ссылке которая будет в описании Вас перекидывают на RGhost Вот, вы нажимаете Скачать Антивирус отключать не надо, так как там не содержится коки и тому подобие Так, я оставлю запись пока будет скачиваться. Давайте. Так, у меня загрузилось Запускаем. Вот. Переходим. И у нас есть файлы. Да и э, вообще, все файлы, которые пригодятся для решения данной проблемы. Берем все файлы, потом, вот так вот, через архиватор запускаем. Хотя проще извлечь. Ну ладно. Заходим на диск, где у вас хранится сам компьютер. Допустим, у меня это не recovery диск а самый основной локальный диск c Дальше переходим в вкладку Windows. Вот так. И... Тут ищем в 64 систем 32. Сейчас я хочу вам показать в какую папку из этих вам скидывать. Нажимаем на компьютер правой клавиши мышки свойства. И тут у вас написано тип системы 64 разрядная операционная система. Допустим процессор X64. Значит вам надо скидывать все эти файлы пап у Wolf 64. Вот, давайте я их скину, хотя они у меня есть. Идет прикидка. Она недолгая. нажимаем заметить файлы в папке назначения. Продолжить. И тут он пишет: Вам необходимо разрешение выполнения этой операции. Повторяем попытку. Еще раз. И думаю пропустить нажимаю. Все готово. Если у вас там uh, Windows, сейчас прочитаю даже. Ой, не это. Так вот, если у вас это 32-разрядная операционная система процессора X86 или как, ну, то вы скидываете в папку System32. То же самое, но различие. Если вы хотите, можете сразу две папки скинуть. Не имеет разницы. Вот. Надеюсь, я вам помог. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Всем пока. ля ля ля ля